Здравствуйте, уважаемые подписчики, любители живописи. Второй сеанс живописи сложного натюрморта будет несложный. Простите за тавтологию, но он действительно несложный. На мой взгляд, он интересный. В первой части я остановился на коричнево-желтом подмалевке, и как говорил, он должен быть светлее окончательного варианта приблизительно на 2 тона. Значит, сегодня я займусь углублением, уплотнением, если сказать проще, затемнением теней. Мой холст, после первого сеанса, просыхал недели две. Это при условии тонкослойного письма. Первое, что я сделал, это обезжирил поверхность, white spirit. White spirit, способен быстро растворять органические соединения, также жиры растительного происхождения, масла. При этом действии я убиваю двух зайцев. То есть, делается микровскрытие не совсем застывшего масла, что дает лучшее сцепление, со следующим слоем. И второе, проверяется высушивание предыдущей краски. Если white spirit в каком-то месте поднимет или размажет краску, значит, просушку нужно продлить. Я был уверен, что за две недели, тонкий слой, особенно белил, должен высохнуть. Также, можно протереть всю поверхность перед нанесением краски маслом, хотя я этого не делал. Так как краска, с которой я буду работать, достаточно пластичная. Краски, которые буду использовать в этом сеансе. Это опять же, сиена жжёная, для уточнения некоторых деталей. И основная краска для глубины теней, кобальт синий спектральный. Этой краской, я закрашиваю самые темные теневые места. Пока смотрите эту закраску, немного о кобальте синим. Кобальтовые краски, относятся к лессирующим. Кобальт синий спектральный, звучная, светостойкая, прозрачная краска. Не рекомендуется смешивать ее с ультрамарином, краплаками, черными красками, с вандиком, ну и короче еще с, еще с очень многими. В моем случае, никаких смешиваний с другими красками не происходит. Но в то же время, происходит оптическое смешивание этой краски, с предыдущими слоями. Сквозь синюю также просвечивает коричневая и желтая краска, ну золото. Синяя краска, утемняя тени, придает им холодность. Ведь светлые участки тропировки будут красные, более теплые, чем тени. К тому же, неоднородность закраски, как бы пятнами, в дальнейшем, будет являться фактурой, например, красного бархата. Впрочем, не нужно много слов и объяснений. Просто смотрите, какими глубокими и насыщенными становятся тени. Там, где синяя краска захватывает желтую в полутени, она приобретает зеленоватый оттенок. При попадании на белильную прописку, синяя становится голубой. Смотрите, сколько сразу оттенков, получается при работе всего одной краской, но по предварительно положенным подкладкам. И к тому же, не смешиваясь ни с какими красками в грязь. Усиление теней, это основное действие для этого сеанса. Сиенной жены я уточняю некоторые мелкие детали, которые упустил или не заметил светотеневом подмалевке. В полотне есть еще просохшие места, в которые можно ввести предварительный цвет. Я поработал с непрозрачной краской, как красным светлым. Например, закрасил им розочки, но закрасил тонко, в протирку, чуть только разбавляя маслом. Кстати, розы на оригинале не имеют особой прописки, так что я не буду уделять им сильного внимания. Розы можно написать сразу, как кто видит. Моя задача, чтобы в финале эти розы были в цвете оригинала. Значит эта светлая красная краска также будет являться подкладкой для последующих листировок. Ковер это тоже отдельная тема, его придется пописать в следующих сеансах повнимательнее. А пока как говорится красочный набросок рисунка ковра. Можно конечно писать всевозможные детали сразу. Но я на этом закончил, выполнив главную задачу, усиление теневых мест одной синей краской. Оставил холст сушиться недельки полторы-две. Чем больше, тем лучше. Так как второй сеанс моей рисовалки получился коротким, я решил объединить его с третьим сеансом в одно видео. Сейчас я буду вводить цвет. Беру две краски, индийская желтая и краплак розовый прочный. Во многих своих видео, я говорил об этих красках немало. Они могут наноситься на полотно, без разбавления. Если и нужно их разбавлять, то скорее с лаком. Краски лессировочные. Я не разбавляю, а поступаю так. Просто смазываю места, которые буду закрашивать, тройником, в котором присутствует лак. Далее, индийской желтой краской, закрашиваю фон, золотые предметы и стол, также белый виноград. Индийская желтая, немножко гасит сияние золота на светлом участке фона. Белую закраску света и бликов. Индийская желтая краска объединила все предметы в одну золотую тональность, то что мне и было нужно. Но есть один нюанс, о котором я говорил в первом видео. Золото под разными углами имеет разную яркость. Показываю, если смотреть на картину спереди, то читается и свет и тень. Если бы так и было, то вроде все красиво. А вот картина под углом к зрителю. Здесь светлое пятно на стене сильно светится, тем самым убивает светлые, световые места на предметах. Они становятся серыми, есть даже эффект черноты. Получается как в негативе, это уже нехорошо. Если бы имприматура была закрашена простой краской, ну скажем охрань золотистой, то такого эффекта не наблюдалось бы. Это именно эффект золота, металла. Значит, придется в следующих сеансах гасить золотое свечение, а светлые места усиливать белилами на поверхности. Все это не вопрос, так можно сделать. Но индийскую желтую краску придется просушивать долго, так как она имеет свойство вылезать на поверхность из нижних слоев. Поэтому повторюсь, золотая имприматура хороша для темных мест и темных картин. Например, как в моем видео, тайна покрытая мраком. Кто не смотрел, советую, посмотрите. Ладно, продолжаю. Теперь, краплаком розовым, полностью закрашиваю драпировку. Также теневую часть стены. Из красных краплаков, или краплаков. У меня это самая светлая краска. Я уже говорил в первой части, что набирать тон и плотность нужно постепенно. Не случайно, подмалевок был на 2, а то и на 3 тона светлее. Это же краска или сырой красный виноград и теневые части на золотых предметах. сколько оттенков получается в тенях. Это желтый, коричневый, синий, зеленоватый, за счет оптического смешивания синего с желтым, и еще красный. Но в то же время, все тени остаются легкими, просвечивающими до нижних слоев. Но ну, разве можно добиться такого эффекта, простым смешиванием краски на палитре? Я думаю, что нет, У меня лично, лично у меня не получалось, получалось всегда черная темная грязь. Листики в этом сеансе нужно пописать. Для них я взял травяную зеленую краску и кадмий желтый. В некотором случае, для погашения этих красок, чуток подмешивал белила. Кстати, травяная зеленая тоже прозрачная краска и в темных местах листа получается глубокий цвет. Краплаком розовым закрасил розочки. Еще раз повторюсь, я не уделял им особое внимание, поэтому по свежей краске усилил свет белилами. По моему принципу письма это неправильно, так как на следующий день близна белил исчезнет. Краплак вылезет на поверхность. Ну фиксим с этими розочками. Немного уделил внимание ковру, который лежит на столе. Его нужно именно писать. Ковер вещь сложная, и складки, и рисунок, и самое трудное это показать его текстуру, чтобы он выглядел именно ковром, а не какой-нибудь половой тряпкой. Может когда-то отдельно займусь изучением строения персидского ковра и попишу его. На этом, третий сеанс был закончен, и холст ушел сушиться на 2-3 недели. Лучше подольше просушивать, потому что листировочные краски, особо индийская желтые, сохнут не быстро. Выручает лишь то, что наносились они тончайшим слоем, и в смазке холста присутствует лак. Ну что друзья, продолжение в следующем видео. Не забывайте ставить лайки и рассуждать, задавая вопросы. Диалоги рождается истина. До новых встреч!